что отвечаете на сообщение обратную связь в настоящий духовный ответ нисколько не желаю что присоединилась к нашей любимой школе с уважением наталья Красовицкая. и вам любви и счастья коды мантры заклинания читать 108 раз нет можно по 7 влияние 9 планету нужно 12 то есть читая код на деньги например работает не обязательно в этот день В течение года вы правильно поняли следовательно их нужно читать всю жизнь не обязательно что происходит с энергией если после практики ты не работаешь например не ищешь клиентов практике сделаны пустую если запускать процесс чувственного отношения к близким